Монтаж о телефоне говно. Ну реально. Пошел нахуй. Сам пошел нахуй, монтажер Мамин. Может нам стоит уладить это прямо здесь, на ринге, если ты считаешься таким крутым? Вот да, я надеру тебе задницу. Да без проблем, дружище. Я тут ты можешь. Я тебе сейчас сфиг ты Ты я тебя сейчас сфиг Сосать! Ты же просто задрачила одну кнопку. Ну, я же сказал, что я тебя захуярю.